Он послал еще больше воинов с оружием, повелев им силы провести Матфея. А если кто будет противиться и защищать его, тех убивать. Но и эти воины возвратились ни с чем. Ибо когда они приблизились к храму, небесный свет осиял апостолы. И воины, будучи не в состоянии смотреть на него, пришли в великий страх. И, бросив оружие, прибежали назад, полумертвые от страха, и рассказали о том, что случилось к князю. Страшно разъярился Фульвиан и пошел со всем множеством слуг своих, желая сам схватить апостола. Но едва он успел приблизиться к Матфею, как внезапно ослеп, и стал просить, чтобы ему дали проводника. Тогда он начал умолять апостола простить ему согрешение его и просветить его ослепленные очи. Матфей, сотворив знамение креста на очах князя, даровал ему прозрение. Князь прозрел, но, к сожалению, только телесными очами, а не душевными, ибо злоба ослепила его, и столь великое чудо он прописал не Божьей силе, а волхованию. Взяв за руку апостола, он повел его к своему дворцу, как будто желая почтить его, а в сердце лукавый замышляет сжечь апостола Господня, как волхва. Но Матфей, провидя тайные движения его сердца и лукавые замыслы, обличил князя, говоря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 от столь великого чуда, и воздал хвалу Богу, апостола. Но Фульвиан еще более разъярился. Не желая признать в происшедшем Божию силу, сохранившую живым и неповрежденным от огня проповедника Христова, он возводил на праведника беззаконное обвинение, называя его волхвом. Волхованием, говорил он, погасил Матфей огонь и остался в нем жив. Затем он приказал принести еще больше дров ветвей их вороста, и, положив на Матфея, зажечь, а сверху поливать смолой. Кроме того, приказал принести двенадцать своих золотых идолов и, поставив их кругом огня, призвал их на помощь, чтобы силой их Матфей не мог избавиться от пламени и обратился бы в пепел. Апостол же в пламени молился Господу, чтобы он показал непобедимую силу свою, явив бессилие богов языческих и посрамил надеющихся на них. И внезапно пламен огненный с ужасным громом устремился на золотых идолов, и они растаяли от огня, как воск, и кроме того были опылены и многие стоявших вокруг неверных. А из расплавившихся идолов вышло пламя в образе змея и устремилось на Фульвиана, угрожая им, так что он не мог убежать и избавиться от опасности пока не воззвался смиренной мольбой к апостолу об избавлении от погибели. Апостол запретил огню, и тотчас пламень угас, и подобие огненного змея исчезло. Фульвиан хотел с честью извести святого из огня, но тот, сотворив молитву, предал святую свою душу в руки Божией. Тогда князь приказал принести золотой одр и на нем положить честное тело апостола,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 который сохранил невредимым раба своего Матфея, как при жизни в огне, так и по смерти в воде. И припав к ковчегу с мощами апостола, просил у святого прощения в своих прегрешениях перед ним и изъявил сердечное желание креститься. Епископ Платон, видя веру и усердие Фульвиана, огласил его и, научив истинам святой веры, крестил.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 придался молитве в Церкви Божией, и епископом Платоном удостоен был пресвитерского сана. А когда по прошествии трех лет епископ умер, оставившему власть княжескую пресвитеру Матфею, явился в видении святой апостол Матфей и убедил его принять епископский престол после блаженного Платона. Приняв епископство, Матфей, то есть бывший князь Фульвиан, Славно потрудился в благовестии Христовом и, отвратив многих от идолопоклонства, привел их к Богу, а затем отошел к Нему после долгой богоугодной жизни. И сейчас он предстоит вместе со святым евангелистом Макфеем, престолу Божию, молит о нас Господа, дабы и мы были наследниками вечного Царствия Божия. Аминь. А святого апостола Матфея сейчас подчивают в Италии, в городе Солерно, в церкви Сан-Матео. А сейчас, дорогие братья и сестры, мне бы хотелось немного рассказать вам о символах евангелистов. Вы, глядя на их иконы, можете видеть, что рядом с изображением святых евангелистов есть некие символы. Вот Евангелист Матфей, о котором я вам сегодня рассказала, изображается вместе с образом ангела или человека. Евангелист Марк изображается вместе со львом. Евангелист Лука с тельцом. а Евангелист Иоанн Богослов с орлом. Вот что означают эти символы? Здесь нужно обратиться к ветхозаветному пророчеству Иезекииля. Иезекииль – это ветхозаветный пророк. Однажды он увидел символический сон. Он увидел огромную колесницу, запрещенную тремя, четырьмя существами – ангелом, львом, тельцом и орлом. Это был сон-символ. Колесница – это четверо Евангелия. Что значит четверо Евангелия? Четверо называют целиком все четыре Евангелия, которые вошли в Новый, Новый Завет. Мы знаем, что Новозаветных четыре Евангелия. То есть Евангелие, как благая, благая весть, у нас одну. Но его написали четыре Евангелиста. Поэтому все вместе это называется четверо Евангелие. А Четыре вот этих образа – это апостолы. Что означает телец, лев и орел, я расскажу вам в следующий раз. Итак, сейчас хотелось бы сделать упор на ангеле и человеке. Да, то есть апостол Матфей выражается как вместе с человеком или ангелом. Это означает вот то, что я уже говорила, что в своем Евангелии он подчеркивает... Мессианский характер Иисуса Христа. Что Иисус Христос есть Сын Божий, который воплотился, стал человеком для того, чтобы взять на себя наши грехи и спасти нас от вечного проклятия и смерти. И именно о нем ветхозаветном, в Ветхозаветном, Ветхом Завете говорится как о грядущем Мессии. Вот это в Евангелии он постоянно подчеркивает. Вот поэтому он изображается вместе с ангелом или человеком. И чему же может научить житье святого апостола Матфея? Мы видим, что самое главное для него это Бог. То есть он был сначала грешником мытарем, но, услышав призыв Бога к покаянию, смело отверг свое греховное занятие и стал усердным проповедником Слова Божия. И притом шел за Богом до конца, приняв мученическую кончину. Так и мы, по его примеру, должны стараться исправлять свои грехи и следовать Божьим заповедям, находясь, конечно, в тех жизненных обстоятельствах, в которых поставил нас Господь. Я поздравляю вас, от всей души, с днем памяти святого евангелиста и апостола Матфея. Храни вас Господь его святыми молитвами, читайте Евангелие, и пусть милость Божья будет на вас.